В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, использовали светошумовые гранаты. Около полуночи людей села Проспекта Победителей оттеснили к улице Тимирязева. Основная часть людей направилась на Проспект Независимости и двинулась в сторону Площади Победы. Там сотрудники силовых структур стали выставлять металлические ограждения. Кроме того, сообщается о протестах в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске, Кобрине, Новополоцке, Барановичах и некоторых других городах Белоруссии. Минская милиция не подтвердила использование водометов и светошумовых гранат. Пресс-служба ГУВД Горосполкома Минска по-прежнему не располагает информацией о задержанных и пострадавших в ходе протестных акций, а также не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат против протестующих.